Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады приветствовать всех в этот замечательный день, престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день мы прославляем и величаем Матушку Божию, Пресвятую Богородицу, и благодарим ее за причистый Покров над нами. Покров – один из самых почитаемых нами осенних церковных праздников. Наши предки считали, что в этот день снег покрывает землю. На Покров все полевые работы были закончены, начинались покровские свадьбы. Поэтому очень многое было связано именно с этой темой. А почему Покров Богородицы? Всех, кто просит о помощи саму Богородицу, покрывает она того невидимым платком амофором от бед и несчастий. Нельзя чуть-чуть растянуть да, Не вероцовать и не вероцовать Подвожно и быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно, Дай Бог быть твёрдым калачом, не сожжённым мечей шайкой, не жертвой быть ни палачом, ни парена, ни попрошайка, Дай Бог поменьше. Рвания. Разных стран Не потерял своих, Однако Дай Бог Что ты Твоя страна Тебя не пнула, В сапожище Дай Бог За что потом не будет стыдно. Дань Богу, дань Богу, дань Богу, дань Бог. С покрова начиналось время Игоряч и Гуляний. Покров был порой сельских свадеб, которые дылись около недели. На гуляниях достаточно было парню принародно накрыть платком приглянувшейся ему девушку, чтобы она считалась его невестой. А девушки старались понравиться парням. Конечно же, русские красавицы показывали, какие они замечательные и как умеют танцевать. Всех приглашаю в заводной хоровод! И каждый день Туда не сверху себе на заставили себе себе подарочки, носит. Подарю я Ты Россия, мать, российская земля, про себя моя Россия, чести слабушка про себя моя Россия, части славушка лирла, чести слабушка легла, легла. до да проплодого казака. Охладов, а казах, начали да закон законы приступил. Тебе бороду, обрил, да у француза гостика был, себе бороду, обрил, да у француза гостего был, а француз его не знал. Чика посчитал, за посчитал, назад умов стол дом сажал, увещие подавал. Дорогие наши гости, на этом наша праздничная программа заканчивается. Поздравляем вас всех еще раз с престольным праздником. А в заключение хочется попросить у батюшки Покрова. Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом, а всех ребят добром. Счастья вам и добра. Всего хорошего. До свидания.